всем привет это видео назвал топ 5 лучшие игры с выводом денег я сделал подборку 5 игр которые более менее актуальны на сегодняшний день на все игры оставлю ссылочку в описании первый проект это motor money здесь набежало вот смотрите на вывод 172 рубля снимем деньги еще с кассы автопарка и закажем выплату Буду заказывать на Payr кошелек. Вводим сумму 237 рублей. Выплата успешно произведена. Кстати, забыл сказать, во всех этих играх мы что-то покупаем. Это будь то автомобили, деревья, заводы, птички, которые несут яйца, например. Там. Далее мы собираем все эти ресурсы, которые нам приносят наши деревья, машинки, заводы, пароходы, так сказать. И продаем за реальные деньги. Реальные деньги уже выводим. Так, проект fruit money продолжаем значит на проекте fruit money это у нас денежные деревья то есть абрикосы груши яблони сливы сейчас у меня уже вот накопились плоды нужно их собрать быстренько опускаемся вниз собрать весь урожай отлично заходим на системный рынок и продаем продаем все продаем так вот сейчас на вывод 68 рублей давайте тоже закажем выплату нажимаем заказать выплату вводим 68 рублей выплата успешно произведена идем дальше хороший проект тоже монополист здесь нужно покупать заводы которые приносят нам ресурсы вот сейчас тоже накопились ресурсы давайте их соберем можно вот так нажать кнопочку собрать все итак идем на рынок продукции и продаем продали. сейчас 74 рубля можно вывести давайте тоже закажем выплату нажимаем кнопочку вывести вводим 74 рубля pair. выплата успешно. идем далее проект tropic birds игра в которой нужно покупать птиц птицы в свою очередь несут яйца яйца продаем за серебро серебро вымениваем на реальные рубли сейчас тоже накопилось много яиц обменяем так, обменяли. Заказать выплату можно в размере 132 рубля сейчас. Заказываем. 132 рубля. Средство успешно выплачено. И на сегодня последний проект. Это игра бумажки. Здесь нужно собирать опыт, который приносят персонажи. Вот тоже накопился опыт. Обменять и продать. Обменяли, продали. Успешно. И на вывод у нас 88 рублей. Да, кстати, вот сейчас помимо того, что можно вывести, можно еще и купить персонажа. Вот 50 рублей на покупке осталось. Покупаем персонажа, нажимаем кнопочку вывод и заказываем выплату. 88 рублей. Выплата успешна. Все эти проекты я считаю очень интересными. На них можно зарабатывать деньги. Но аккуратно, риски как бы надо рассчитывать потому что здесь это все высокодоходно и очень рискованно зайдем в Payer кошелек и посмотрим да вот сегодняшние выплаты это вот с проекта бумажки это выплата с проекта Tropic Birds Монополист, Fruit Money и Motor Money вот они все пять выплат пришли всем спасибо друзья кому понравилось видео поставьте лайк подпишитесь на канал не забудьте колокольчик нажать и будете в курсе выхода новое видео где я буду рассказывать еще несколько проектов освещать будет интересно всем пока